Гуру Падападмакилти мы пришли в место, которое является очень чистым по ветру. Потому что в этой школе в детстве Гурудев учился. И из этого места он возвращался к себе домой. Поэтому Гурудев в детстве играл здесь с друзьями. И мы слышали, что когда две группы мальчишек соревновались между собой, если одна из групп знала, что в другой группу ходит Шиланарай Нагаса Махарач, Нарай Нативари, то им ни за что не выиграть. Итак, это место, где Груда учился. Посмотрите на деревья. Посмотрите, два дерева срослись вместе. Со всех четырех сторон растут красивые деревья. Посмотрите туда тоже. Там тоже ним и Пипала. Два дерева, которые срослись вместе. Это место очень прославлено. Благодаря тому, что это из школа, где учился в Шелограде. Да. Следующий катайский, да,